Всем привет! Добро пожаловать на канал Китай Юг. Представляю вашему вниманию детский развивающий коврик. Ссылка будет в описании. Сразу хочу сказать, что это видео только для тех, кто ищет недорогой, но качественный товар, который перекроет магазинные цены. В своем обзоре я вставлю видео фрагменты того дня, когда мы получили коврик. На них видна неподдельная реакция ребенка. Развивающий коврик состоит из семи составляющих. Сам коврик, чехлы для цепления игрушек, дуги, кольца для цепляния, безопасное зеркальце с пластиковым отражателем, 5 разных игрушек, музыкальная очень сенсорная игрушка для ударов со следами ладошек и ступней ног. На тыльной стороне коврика есть 4 кнопки, мама и пап. Я не смог победить этот апгрейд, для чего он нужен. Может кто-то другой поймет. Вся тыльная сторона коврика выполнена из шероховатого материала. Он не будет скользить и задираться на ковровой поверхности. Достаточно яркий и прочный для истирания. На лицевой стороне имеются на четырех углах петли с кнопками для фиксации и ограничения закрепляемой дуги. На петле расположена кнопка «Мама», а на краю дуги кнопка «Папа». Они скрепляются между собой и дуга не выскочит и не проскочит дальше положенного. Я не знаю, как называется материал, из которого выполнена лицевая сторона коврика но он напоминает из чего делают пуховые куртки, только прочнее и не такой скользкий. Наполнитель я так полагаю синтепон, как всем известно он гипоаллерген, так что мы имеем. Очень яркий коврик, на нем носик обезьянки пищит, ушки слонят шелестят. Солнышко тоже шелестит. Также у зебры есть грива для развития у ребенка тактильных ощущений. Ее материал напоминает велюр. Также есть зацепки-липучки для музыкальной сенсорной игрушки. Лично на мой взгляд все сшито на оценку 10 из 10. Коврик имеет по углам кнопки для создания небольшого бортика. С его помощью игрушки не будут выкатываться и рассыпаться по сторонам. Это реально удобно и мы практично мы проверили, когда добавляешь шарики и погремушки, и ребенок кувыркается или двигается. Ничего не вываливается и не выскакивает. Чехлы для гнущихся дуг, также выполнены из того же материала. Они имеют люверсы отверстия из нержавейки для зацепок. Все прошито надежно и качественно. В конце каждого чехла имеется пластиковое отверстие для затравки гибкой дуги. Дуги выполнены из очень надежного и прочного материала. Мой опыт подсказывает, что это стекловолокно. 6 штырей из стекловолокна и 4 металлических перемычки соединителей. Самый гибкий и надежный материал, не имеет никакого запаха. Кольца для крепления из оранжевого пластика. Зеркальце с пластиковым отражателем. Мягкие игрушки выполнены как большинство. Слоник звенит. Месяц просто мягкий. Книжечка шелестит и пищит. Здесь даже есть круглый прорезыватель для зубов. Кстати, он реально помогал. Какой-то жирафик или кто-то, мне не ясно, тоже внутри звенит. Игрушки прошиты качественно. Ничего не торчит, не лезет, без запах. Легко поддаются стирке, так же, как все комплектующие. Музыкальная игрушка. Она предназначена для питья ручками и ножками. Имеет две стороны. Выполнена из того же материала, что и лицевая сторона коврика. Она поворотная, в вертикальное положение и горизонтальное лежачее. Выключатель имеет три положения Выключено, Моцарт и Плей. Режим Моцарт играет по кругу одну и ту же мелодию. В режиме Плей играет поочередно три мелодии, каждая из которых по отдельности запускается при попадании по самой сенсорной части. Есть еще подвязочка на дугу для фиксации в вертикальном положении. Итак, собираем коврик. Сначала соединяем между собой дуги с помощью металлических перемычек. Три прутика на, на два соединителя. Затем затравливаем аккуратно постепенно в чехлы для каркаса. Прощупываем и подталкиваем. Аккуратно протягиваем, чтобы не порвать ничего. В конце заводим край каркаса за пластиковое отверстие. Дальше нам нужно зафиксировать по углам в петли на кнопке наши дуги. Вот таким вот способом. И после этого скрепляем их между собой. Для этого тоже есть кнопки по центру. Устанавливаем музыкальную игрушку. Хочу сказать, что в данный момент работает только один светодиод на музыкальной игрушке. Причиной тому неловкое перешагивание через коврик. Я споткнулся и наступил на нее. Был характерный хруст. Фиксируем ее на липучках. Когда ребеночек еще совсем маленький и умеет лежать только на спинке, нужно установить ее в вертикальное положение для постукивания ножками от радости. Она будет активироваться и играть разные мелодии. Это удивительное зрелище для родителей, словами я не описать. Если вы умеете лежать на животике, тогда можно ее положить горизонтально, чтобы хлопать по ней ладошками. Режим Моцарт. Полезен, когда уже надоело ребенку. И нужно сменить пластинку. Включаем Моцарта и наслаждаемся новыми эмоциями. Крепим зеркальце. Сам отражатель выполнен из пластика с целью безопасности ребенка. Оно искажает, но это не страшно, так как дети не вглядываются в них, а просто рассматривают как нечто необычное, и это происходит непродолжительное время. По краям зеркальца в виде цветочка с ленточками на каждом лепестке разного цвета для развития тактильных сенсорных ощущений ребенка. С тыловой стороны липучка-застежка. В зеркальце можно как опирать на что-то, так и цеплять на дуги. Все зависит от вашей фантазии. Цепляем игрушки к дугам. Создаем бортики. Можно добавить своих игрушек и все готово. В своем обзоре я вставлю видеофрагменты того дня, когда мы получили коврик. Теперь я реально понимаю, что они помогли. На них видна неподдельная реакция ребенка, его папы и бабушки. Сразу прошу прощения за свой нелепый вид, так как я не ожидал, что буду использовать это в своем видеообзоре. Здесь вот, ручки есть, вот ладошки, ну переворачивает вверх ногами. А ну, на, иди, возьми и, и поснимай меня, как я его возьму, он расстроится. Ни экзерб... на что не надо нажимать? Ой, Ой что, да, а чё, ты плякал? А чё, ты плякал? А, Смотри, теперь пылью, папа. Не а теперь обратно. Мамочка будет рада тоже Васички. Да, вот это отсюда. Вот сюда. Синуочек, тебе нравится? Девушка нравится. Ну тебе нравится. Для папа с мамой выбирали, старались. Но они же разные эти. А он когда будет на животике вот так, уже повзрослее, бить по ним, шелестеть Давай попробовать надо. Нет. Вообще. Давай, покажи, как ты делал. Наш отзыв об этом коврике положительный. Коврик полностью качественный, прошит, ничего не торчит, ничего не лезет ни из него, ни из игрушек, без запаха. Можно стирать полностью все. Мягкие игрушки, коврик, чехлы. За время эксплуатации в течение полугода ничего не изменилось. Ни цвет, ни качество. Все надежно выполняет свое назначение. Наш сын очень много положительных эмоций испытал. На спинке он разглядывал игрушки, тянулся к ним, пищал от радости и улыбался. Даже было песни дел. И на животике он в нем много времени провел. Даже когда стал переворачиваться с боку на бок, Батарейки за это время штатные не менялись, до сих пор они играют, я в шоке, сколько они уже вывезли и не намека на угасание. Доставка была DPD, на дом прямо в руки. За эти деньги такого качества с доставкой высший уровень. Это лучше, чем в магазине за нескромно высокий ценник. Товар проверен временем и нашей семьей, так что смело рекомендую данного продавца. Ссылка в описании под видео. Если вдруг она не работает, обязательно сообщите об этом. И мы свяжемся с продавцом и сменим на новую ссылку с этим же продавцом на этот же товар. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки, если понравилась наша работа. Пока-пока!